наш в данном конкретном случае занимается прототипированием, то есть печать на d принтерах дм и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном, это, естественно, больше для макетирования и прототипирования. Вот. То есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо... Заготовка. И вот на этот костыль сажают, да, по вот сути, этот вот, вот этот протез. Да, да обеспечивается да. там три элемента у них. Во-первых, когда глазной яблок теряется, процент э, мягких тканей, которые Я теряются, теряются значительным, Поэтому происходит деформация области глазного яблока.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 Здесь мы ее внучку ее. ее вот набор справых элементов, с которыми сразу можно работать. Потому что фотография это пустотное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. А, ничего Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такой же исследуемый СМРТ, который мягкие ткани отображает.